У вас нет времени звонить или ходить в отделение банков, чтобы выбрать необходимую банковскую услугу? Или вам нужно оформить страховой полис, но вы не знаете, какую страховую компанию выбрать? Начните поиск подходящей финансовой услуги с помощью сервиса «Просто банк онлайн». В нашей базе представлены услуги свыше 50 финансовых организаций Украины. Вы не только сможете выбрать необходимую услугу, сравнить предложения разных банков или страховых компаний, но и сразу заказать звонок по нужной вам услуге в одной или нескольких организациях одновременно. Начните работу с сервисом с выбора типа финансовой услуги». Допустим, вы хотите заказать кредитную карту в банке. Тогда выберите «Банковские услуги», далее «Услугу кредитная карта», нажмите кнопку «Заказать». В открывшейся форме укажите информацию о кредитной карте, желаемую сумму карточного кредита и город проживания. Далее укажите необходимую информацию о себе, год рождения, ответы на ряд коротких вопросов, информацию о доходе и стаже работы. Помните, что наш сервис использует эти данные для подбора подходящих именно вам финансовых продуктов. Поэтому, чем точнее вы укажете информацию, тем меньше потратите времени на поиск и заказ финансовой услуги, подходящей именно вам.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 Теперь остается ожидать, пока с вами свяжутся банковские специалисты. Как правило, это происходит уже в течение часа. Если после телефонного общения услуги выбранных банков вам не подойдут, зайдите на страницу сервиса повторно и отправьте заявку в другие банки. В случае возникновения вопросов или сложностей при работе с нашим сервисом, мы всегда будем готовы вам помочь. Наши контакты на экране. Обращайтесь!